Всем привет, друзья! Продолжение темы про биржу OKEX. Недавно я снимал ролик, кто не смотрел под видео в описании, загляньте, как зарегистрироваться и краткий обзор по, самому, по самой бирже, по кабинету я делал. А сегодня мы поговорим именно как купить криптовалюту, как торговать, как создавать ордера что такое фьючерсы и как торговать с большим плечом да там x5 x10 x20 разберем эту тему поэтому кому интересно присаживайтесь поудобно мы начинаем поехали итак прежде всего чтобы начать торговать на любой бирже что нам нужно правильно пополнить баланс чтобы это сделать вам нужно вот слева здесь нажать кнопочку «Купить». и Вы можете, смотреть. вот я с Украины, сразу могу с гривневой карты, да, если вы с России, там рубли поставьте и купите за рубли. То есть я, к примеру, хочу, не знаю, там пополнить на 200 долларов, да. Хочу пополнить USDT. Я рекомендую вообще покупать всегда USDT. А потом зайдите внутри биржи, я покажу, как э, покупать уже монеты. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, там, Ripple, Lada, то есть, которые вы хотите. Э, смотрите, я покупаю 200 долларов, мне нужно заплатить 5374 гривны. Выбирайте здесь Visa, MasterCard, Google Pay, Apple Pay, то есть что вам удобно. Выбирайте там, например, Visa, нажимаете купить. Здесь выпадает список, через кого вы можете купить. Также есть здесь P2P торговля. Здесь вы можете через карту монобанк, приват банк-трансфер выбрать человека. Вот, например, видите, человек 441 ордер сделал, коэффициент у него практически 100, то есть это хороший, и нажать «Купить через него». Но для этого вас сразу потребует личную информацию. Это дополнительный QC, там, фамилия, имя. И, скорее всего, вам нужно будет какие-то паспортные данные дать. Я этого не делал. Поэтому здесь мне это не подходит. Я могу купить либо через быструю покупку, да, 200 долларов мы ставили, либо же, кто знает, как пользоваться, BestChange, если обменник, там выбираете любой обменник, любую бард, банковскую карту берете и заливаете туда USDT э, в ERC-20 или TRC-20. Сейчас я покажу, как. Но Сначала, вот к примеру, допустим, вы хотите купить здесь, через биржу. Вы выбираете... К примеру, рекомендую Меркурию, нажимаете купить, здесь соглашаетесь, заплатить, здесь тоже согласен, нажимаете купить, нажимаете там номер телефона, там, отправляете код, может там потребует какую-то верификацию самой карты там банковской, ну и таким образом можно пополнить счет. То есть здесь, я думаю, все понятно. Если вы будете через обменник покупать, вы нажимаете «Мои активы», вернее нажимаете «Пополнить» и выбираете, что вы хотите пополнить. Рекомендую, я же говорю, USDT, а потом уже будете покупать любую криптовалюту. Также рекомендую сеть TRC20, потому что там комминция самая минимальная, по-моему, 1 доллар. Нажимаете «Продолжить». Вот вам выдает ваш адрес, вы копируете этот адрес и через обменник пополняете сюда SDT. Как только деньги вам придут, вы нажимаете «Мои активы» и у вас на общем балансе будет показано 582 доллара. Здесь есть основной аккаунт, видите, 354 доллара у меня в SDT. И есть торговый аккаунт, это на торговом аккаунте у меня есть одна монетка Chia, которая сейчас стоит 228 долларов. Чтобы перевести и сделать какие-то покупки, перейти на торги, нам достаточно базовой торговли. И чтобы перевести туда, вот смотрите, на USDT, на торговый аккаунт. Мы выбираем перевод, мы выбираем валюту USDT. Видите, с фаундинг аккаунт на трейдинг аккаунт. И выбираете, какое количество. нажимайте, к примеру, перевести все. Здесь перевод внутри биржи, он без комиссий. Здесь это можете делать спокойно, комиссии у вас никакие не с... снимут, да? И нажимаете «Подтвердить». Все, смотрите, теперь на торговом аккаунте у меня появились USDT и я могу их использовать для покупки любой криптовалюты. Нажимаю здесь «Базовая торговля». И здесь, что у нас есть – во-первых, здесь у нас э, тема черная стоит. Давайте поставим светлую. О, я думаю, вам тоже будет так лучше видно. Поставили светлую тему. Здесь также в настройках вы можете э, ну, время выставить. У нас она стоит GTC. Тема светлая, режим аккаунта э, простой. Также есть здесь график оригинальный, который встроен в биржу. И есть трендинг-вью. Кто пользуется трендинг-вью, вот, например, я, мне удобно смотреть именно здесь получше. Здесь что-то можно нарисовать, повыстраивать. То есть мне здесь больше понятный график. Здесь у нас стаканы, да, показывает цену, по которой вы можете купить. И здесь стакан, по которой вы можете продать. Итак, у нас есть 354 доллара. Мы хотим купить, давайте выберем, к примеру, я не знаю. Вот э, выберем Litecoin. Будем на Litecoin поиграемся сегодня. Выбираю Litecoin USDT и хочу купить, э, если вы хотите сразу купить, то вы выставляете market. Сейчас перейдем. Если вы хотите по лимитной цене, которую купить, вы выставляете лимит. Э, к примеру, сейчас цена 140 долларов. Вы видите, цена выросла. Вы думаете, нет, для меня это большая цена, я хочу купить по 137 долларов. Если вы думаете, что цена туда вернете. Вы выставляете ордер 137, выбираете количество лайткоинов один и нажимаете купить. Все, ваш лимитный ордер выставлен. Если цена упадет на 137 долларов, то ваш ордер сработает и вы станете счастливым обладателем одного лайткоина. Ну, если ордер не дойдут туда, то, естественно, у вас лайткоина не будет. Вдруг рынок пойдет вверх, да, в рост, и такой цены, может, вы никогда уже не увидите. Можете такое быть. Чтобы ордер отменить, нажимаете просто отменить, и все. Дальше. Смотрите, как рекомендую покупать я по маркету. Здесь есть цена вот маркета. И вы хотите купить лайткоин, просто здесь ставите на какую сумму. Давайте один лайткоин там 143 доллара, давайте мы вот на 150 долларов я хочу купить лайткоин. Если мы нажмем купить, нажимаем подтвердить. Все, мы с вами сразу по маркету купили лайткоин. Есть история ордеров, вы можете посмотреть, что вот купился лайткоин там по цене 143.33, да, по рыночной. Дальше, если вы хотите этот лайткоин продать, вы нажимаете продать сразу. Выставляете процентов и тоже по маркету. И нажимаете Продать. Все, мы видим, у нас уже вернулось количество SDT. Опять у нас 353,90 чуть меньше, да, потому что комиссия была. И теперь представьте, вы хотите купить по маркету и сразу э, сделать так, чтобы зафиксировать цену, вдруг цена упадет ниже, чтобы не войти в большой убыток. Вы поставите сразу, чтобы цена продалась. К примеру, сейчас цена 143. Мы с вами хотим, чтобы цена, если дойдет до 140, то у вас все вернется в доллары обратно. И можно сразу выставить тайк профит. То есть, к примеру, вы думаете, что лайткоин дойдет до 200 долларов, и чтобы там цена автоматически вам тоже продалась в USDT. Вот, к примеру, вы будете спать, вы же не сможете смотреть сразу на рынок то для этого есть Take Profit и Stop Loss. Что нам нужно? Мы по маркету покупаем лайткоин, смотрите, на 150 долларов. Выставляем сразу Take Profit по цене 200 долларов. И выставляем по маркету. Не лимитный, а маркет. Почему маркет? Потому что если цена дойдет до 200 долларов, маркет сразу сработает, и вы 100% продадите лайткоин. Если вы поставите лимит, то вам нужно будет выставить там от 198 там, до 202 доллара, к примеру. И может случиться проскальзывание. Там, либо рынок чуть не дойдет, либо свеча резкая пойдет. Может такое случиться, что у вас ордер не зацепит, не сработает. Поэтому рекомендую ставить маркет 200 долларов. Сразу выставляем стоп-профит, стоп-лосс. По цене, к примеру, вот так по графику смотрим, там 140 долларов или даже вот там 135. Вы готовы потерять там на одном лайкоине 8 долларов. Лучше 8 долларов, чем вдруг он провалится и пойдет там ниже 100 или 100. И выставляете, что по 135 я хочу вернуть свои из детей. То есть вы не готовы сидеть в просадке долго, долго и терять деньги. И нажимаете купить. И нажимаете «Подтвердить». Итак, мы видим, что мы купили и имеем с вами 1.4 лайткоина. Чтобы посмотреть ордер, мы заходим в «Историю ордеров». И вот видите, у нас он полностью заполнен. Здесь «Take Profit» и «Stop Loss» вы можете нажать «Посмотреть». И здесь мы видим, что цена по маркетру 135 долларов сработает и 1,4 лайткоина у вас автоматически продадутся. И цена, это будет в минус, да вы зафиксируете минус там 8 долларов или минус 10. И цена, если дойдет до 200 долларов, она тоже автоматически продадится ваш лайткоин и вы зафиксируете профит, да? сколько там процентов можете посчитать. Таким образом, это очень классно, когда вы Просто выставили ордера, купили по маркету, вы знаете, у вас есть монета и вы знаете, что ниже того уровня, если она провалится, вы ее продадите, зафиксируйте какой-то минус, потому что вы не хотите просадки в долгую ждать. Это если вы трейдите, но если вы инвестируете на долго срок, то в принципе вы просто можете купить и держать. И также самое по цене 200 долларов, зафиксируйте профит, откройте биржу, у вас уже с профитом проданный лайткоин, это очень всегда приятно. Ну и здесь, чтобы найти ваш ордер, вам нужно нажать там все типы. Появится вот ордер и здесь вы можете его отменить. Все, мы ордер на стоп лимит и тайк профит отменили, но у нас остался один лайткоин. Вот если вы хотите продать, например, по этой цене, мне сейчас лайткоин не нужен, не нужен USDT. Я по маркету, вот выбираю маркет. И продаю его обратно. То есть все это делается для видео. Все, видите, для демонстрации этого где-то около доллара я потерял на комиссиях. Дальше, друзья, я вам сейчас покажу. Есть торговля маржинальная. да, Это бессрочные свопы, фьючерсы и опционы. Давайте же посмотрим, что это такое. Сразу скажу, я никому не рекомендую этим заниматься. Потому что ну, это либо разгонять очень мелкий депозит, либо просто... Ну, я не знаю, потерять время и деньги. Вы можете раз, два, вы можете повести, вы можете увеличить здесь хорошо свой доход. Но в итоге ну вы заиграетесь и можете потерять все. Поэтому я не рекомендую заниматься вот этими фьючерсами, свопами. Итак, ну если вы уже решили э, с кредитным плечом, э, например, купить тот же самый биткоин и попытаться на нем заработать, что вам нужно для этого сделать? Для этого вам нужно будет нажать кнопочку «Обновить для торговли». Вот видите, с простой. Для одновалютного маржа да, нажать. Нажимаете режим «Активировать». Здесь есть бессрочные свопы. Да? Здесь есть фьючерсы, маржа, опционы. Вот давайте нажмем «Фьючерсы». К примеру, вы хотите с плечом поторговать. И здесь нужно выбрать какую-то пару, к примеру, к биткоину. Да? Нужно выбрать BTC. USDT. Здесь я рекомендую сразу выбирать изолированную торговлю. Вот Просто ставьте изолированную. И также же само здесь мы можем приобрести по маркету и здесь вы должны решить для себя. Первое. Биткоин пойдет в рост или пойдет в падение. Да? Если мы сейчас будем топить за рост, мы можем выбрать кредитное плечо. 20, 30, 50, 75, вплоть до 100, там, 125 даже, ой-ой-ой, можно плеча торговать на биткоине. Это очень огромные плечи. Если вы решили попробовать, рекомендую начать хотя бы с 5 плеча, ну максимум 10. Как это происходит? К примеру, я выбираю 10 плечо. У меня есть 353 доллара. Умножаем на 10 плечо на 10х, это будет 3500 долларов. Таким образом, я могу позицию набрать не на 350 долларов, а на 3500. Смотрите, я выставляю маркет, я выставляю 100%. Цена сейчас 39 604. Я нажимаю Take Profit, давайте по 42 тысячи за один биткоин. И выставляю тоже маркет то есть цена если вырастет я заработаю до да, профит помним и стоп лосс сразу сейчас 39 600 я пишу для видео то есть я не хочу совсем терять деньги но давайте вот 39 529 до да, цена если опустится 39 529 то ожидается убиток в размере 5 долларов 60 центов а профит если биткоин дойдет до 42 Профит у меня будет 192 доллара. Вот такая у меня прибыль будет ожидаться. И нажимаете купить. Нажимаем подтвердить. Все, ордер наш создан. Вот есть позиция. Мы видим. Также, если вы хотите все отменить или закрыть, сразу закрываете. Рынок закрыть все. Неважно, в минусе или в плюсе, вы сразу по маркету продадите и зафиксируете там профит или минус. Здесь вот PNL показывает у меня плюс или минус. Видите, у меня минус 0.03 сейчас процента. Вот минус 16 центов. Вот пока мы с вами разговариваем, вот это все идет торговля. Маржа у меня задействована 316 долларов. Если вы не выставите стоп-лосс, то видите, цена ликвидации 35.795. Если биткоин упадет с этих значений на 10% вниз, у нас десятое плечо, на цену 35.795, то... Долларов. Таким образом, я потеряю все свои 316 долларов. Поэтому имейте это в виду и обязательно ставьте стоп-лосс. Лучше потерять там 30-50 долларов от позиции, если вы рассчитываете заработать 200 или 300, чем просто вас выбьет и вы получите маржин кол и потеряете все свои деньги. Поэтому я говорю, что это очень рисковая история и здесь очень многие заигрываются и теряют огромные деньги. Поэтому кто хочет на фьючерсах с маржой рисковать, рекомендую прежде задуматься. И самое интересное, если вам прям очень хочется поиграться с маржой, поиграться с большими суммами, я вам рекомендую, здесь есть такая фишка, переключиться на демо счет. И у вас здесь спросят, я никогда не трейдил, есть опыт спот трейдинга, я трейдил на споте и деривативах, ну то есть это фьючерсы и маржа. Вот выбираете, что вы трейдили там везде, к примеру. И вот здесь все то же самое, есть изолированная торговля, десятое плечо, вам предоставляет полностью счет, демо -счет. смотрите. Вы заходите, вот история демо счета, заходите, мои активы. И смотрите, вам тут предоставляет 1 биткоин, это 40 тысяч долларов практически, 5 эфиров, 14 тысяч долларов, на, сколько тут? на 10 тысяч долларов Uniswap, USDT вам на 3 тысячи долларов дают. То есть берите, торгуйте, играйте, развлекайтесь, в общем, здесь можете выставлять и учиться. То есть на любые суммы, только реально, я же говорю, не играйте на живые деньги, не рискуйте. А здесь можете попробовать отвести душу, ну, таким образом научиться и понять для себя, как ведет себя рынок. Здесь такая фишка есть, и это очень круто. И вот, если хотите перейти назад, переключиться на реальные деньги, и вы уже попадете обратно на свою биржу, на маржинальную торговлю, где у нас открыт счет. Зайти в позицию и посмотреть. Видите, мы уже э, в позиции, коэффициент у нас э, 1,69%. Мы уже в плюсе на, на 5,84 доллара. Если я сейчас нажму рынок закрыть, вот пока я с вами разговаривал, вот видите, уже 6 долларов. Я уже заработал 6 долларов. Поэтому, друзья, это все хорошо, когда оно в плюс. Но имейте в виду, что велика вероятность, что будет и минус. Поэтому, если торгуете, не, не забывайте о таком... В прекрасном изобретении на биржах как стоп-лосс. Никогда ими не брезгуйте. Лучше потерять чуть-чуть, чем просто уйти с потерей всей вашей позиции. Я надеюсь, данный ролик был полезен. Если так, поставьте лайк, напишите комментарий под видео. Также, кто не знает, как зарегистрироваться здесь. и Обзор я делал на биржу. Ссылка под видео есть тоже в описании или ищите на YouTube-канале. Подписывайтесь на телеграм-канал, я даю там всегда больше информации. И в следующем ролике на тему ОКЕКС я проведу вас и попробую застайкать монеты полкодот под 15% годовых. Посмотреть, получить такой опыт и снять для вас видео. Может вам тоже будет интересно, какие-то монетки захотите на этой бирже отправить стайкинг и получать пассивный доход. На этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.